Друзья, всем доброго вечера! Сегодня уже понедельник, 25 марта, и наша еженедельная рубрика «Крипта без иллюзий». Сегодняшний наш гость настолько интересен, что обязательно поделится с нами своим опытом, своими знаниями, ведь это директор по развитию бизнеса и коммуникациям криптовалютной биржи Эксмо Мария Станкевич. Мария Рад приветствовать. Да, взаимно. Спасибо, что пригласили, Эдуард. Мария, ну, первый традиционный вопрос – это как вы оказались в мире криптовалюты? Что такое случилось у яркой, красивой девушки? Вот, вот вы оказались в мире бизнеса. Как так получилось? Вы так говорите, как будто это что-то плохое. Нет, я а... наоборот. Девушка, красивая девушка, которая может пойти в модельный бизнес или еще что-то, а тут вот криптовалюта. Я, на самом деле, очень долгое время проработала в энергетике, в традиционном секторе, более пяти лет, и мой шеф, собственно, инвестировал в один из криптопроектов на тот момент, относительно неуспешный, и проект стартовал со своим ICO, и он попросил меня помочь с маркетингом и пиаром. На мой справедливый возглас о том, что я ничего не понимаю в криптовалютах, хотя, в принципе, они меня достаточно увлекали как тема, <свободных> централизация, свобода, отсутствие посредников и так далее. Но, тем не менее, он сказал, что я справлюсь. В общем, у меня не было особенного выхода. И, собственно, проект удачно прошел ICO, собрал необходимый кэп. Ну и меня, конечно, уже тема увлекла, и я решила продолжить, собственно, работу. И вот я оказалась в Exmo. Ну, мы о бирже чуть-чуть попозже поговорим. А, Мария, вот на сегодняшний момент да, тогда, когда, по вашему мнению, вот что сейчас, рынок находится в стагнации, рынок находится в какой-то спячке зимней. Может быть, вообще интересно сейчас заниматься криптовалютой? На самом деле очень интересно, потому что у нас самые существуют два популярных вопроса. Что делать на падающем рынке и нужно ли сейчас заходить еще на рынок? Есть ли возможность заработать на этом рынке? Как бы это ни звучало, на самом деле 18 -й, -й, конец 18-19 год намного более интересен с точки зрения развития бизнеса, mm -hmm. поскольку 17 год был откровенно скамовым, хайповым, заходили проекты с откровенно плохим продуктом или с полным его отсутствием. Мы вспоминаем 17 год, начало, когда у многих проектов не было даже бейт не говоря уже об вот обвитных, это нормальный рабочий продукт. Uh, собственно говоря, это было ужасно. Проекты собирали деньги, уезжали в Таиланд, уезжали там на острова, скрывались... Um... Оставались несчастные какие-то пиарщики, мои коллеги, которые отдувались за все те истории, в которых они не хотели бы принимать участие, но, откровенно, это было плохо. Сейчас, собственно, бизнес и проекты, которые приходят даже к нам на листинг, они хорошие, они в большинстве своем, они очень качественные, они обладают каким-то продуктом, серьезным продуктом, в каком-то случае менее, менее хорошим, в каком-то случае более хорошим, но, тем не менее, продуктом. Вот, поэтому заниматься бизнесом на рынке действительно очень качественные проекты. И вот а, история про то, что биткоин стоил 20, а, и сейчас он стоит там 3, иногда 4, угу. а, а, на самом деле это объективная цена биткоина. То есть тогда был хайп, вызванный там, большим количеством сумасшедших инвесторов, которые увидели в этом какую-то возможность для заработка и командам, которые увидели тоже возможность для заработка, для того, чтобы собрать легкие деньги и уехать, собственно. Вот. А сейчас это объективная цена монеты и объективная цена всей крипты, поэтому для нас а, этот период, наоборот, мы, мы его расцениваем как наиболее здоровый из, всех, из всего того времени. Uh -huh. а на ваш взгляд, то есть вот по прогнозам, на -таки, 2019 год, если вы можете их делать, да, то есть какова может быть цена биткоина к концу 2019 года? Прогнозы мы давать как криптовалютная биржа все-таки не можем, поскольку это может быть принято как призыв к инвестированию, да, или призыв к покупке, но на наш взгляд на прогноз довольно позитивный. Мы, конечно, ждем десятку, хотелось бы десятку, потому что по тем движениям, которые происходят, но я сразу отмечу, что Прогноз в 10, на самом деле, он очень-очень реальный, поскольку мы надеемся, что 2019 год станет год именно законодательства. И самое главное, что сейчас сдерживает все криптовалюты, все абсолютно, это отсутствие необходимой, необходимой нормативной базы. Как только это появится, на рынок придут крупные институциональные инвесторы и в рынок войдет огромное количество денег, которые, собственно, и поднимут а, крипту на новый уровень. То есть сложно, наверное, прогнозировать конкретную цену к 2019 году, но как только вот прим, в основном примут страны какое-то регулирование, а, как только, может быть, будет понятно, что будет с Брекситом в связи с этим, да, как, как будут действовать, с компании, которые сейчас находятся в Лондоне зарегистрированные зарегистрированы в Британии, вот. Я думаю, что это будет огромной движущей силой на пути к росту цены биткоина и других криптовалют. А, Мария, а что касается вот, общего рынка криптовалют, сегодня уже более 2000 монет, которые как минимум представлены да, на CoinMarketCap. Вы не считаете, что вот этот рынок вот просто перенасыщен, опять-таки, проектами, которые уже какие-то со сосками, да, как вы правильно сказали, какие-то, наоборот, еще, еще зачем-то есть? Сколько, на ваш взгляд, вот, самых перспективных криптовалют из этих двух тысяч? Это очень хороший вопрос, на самом деле. Также, мне кажется, как и с биржами. Мы постоянно видим какие-то новые появляющиеся биржи, которые рисуют себе объемы. Uh, ну, наверное, сотни-две, я думаю, что, возможно, это какая-то реальная цифра, может быть, 150. А uh -huh. у нас на бирже листится около 40 криптовалют. Вот мы, например, мы в принципе, гордимся тем, что мы никогда никого не делистили, вот. и мы наблюдаем, как какие-то наши азиатские коллеги постоянно кого-то делистят. Вот. Мы все-таки бережем репутацию, но я не была бы так категорична, все-таки есть очень хорошие проекты, есть качественные ребята, которые вкладывают душу и действительно меняют мир, потому что мы всегда говорим про то, что мы один из факторов, когда мы принимаем тот или иной проект для листинга является то, насколько проект меняет мир, насколько он крутой, насколько он драйвит, насколько команда драйвит. Я знаю, что это звучит немножко по-детски, но на самом деле это очень круто, когда приходят ребята, верят в свою идею, у них получается это, конечно, не только на бумаге, вот, поэтому такие проекты есть, их много, и я более того скажу, и они продолжают собирать активно деньги, там, будь то Private Sale, будь то там Initial Exchange Offering, будь то какие-то другие закрытые сейлы, они очень хорошо собирают, потому что, как говорит один мой друг, венчурный инвестор, капитала на самом деле в мире, особенно в Долине, гораздо больше, чем проектов сегодня, поэтому хороший продукт, он всегда найдет своего инвестора. Мария, а вот что касается бирж, да, ведь их количество тоже увеличивается. То есть если, скажем, может быть, там 5-7 лет назад, когда о крипте еще никто не знал, там было всего лишь 10-15 бирж, но сегодня их количество тоже увеличивается. А вот как, какой прогноз вы можете дать по биржам? То есть каким биржам стоит доверять? То есть какие биржи, наоборот, вот сделаны и раз просто на коленке, может, туда просто даже ходить не надо. Какой прогноз можете дать по биржам? Ну, на самом деле, 4 или 5, наверное, основных факторов, на которые стоит обратить внимание. Первое – это, конечно, security. То есть, начиная от двухфакторной аутентификации, кстати, вот такой момент тоже любопытный. Нас часто спрашивают про security, как вообще, как у нас тоже тьфу -тьфу, ни разу не пропадали деньги, у нас ни разу не хакнули, каким образом мы обеспечиваем security секьюрных биржи, огромное количество действительно, там, мер предупредительных, это и холодные, и горячие кошельки, то есть я поясню, мы не храним все средства пользователей на бирже, мы храним большую часть на холодных кошельках, которые не имеют доступа к интернету, поэтому, в принципе, даже в случае какой-то серьезной хакерской атаки, не все средства, там или большая часть средств будет все-таки в безопасности. Но такой момент о том, что многие забывают, что пользователи сами, сами в том числе тоже ответственны за свою безопасность. И вот, например, есть биржи, на которых там не обязательно устанавливать двухфакторку, что в целом ну, очень простой путь к тому, чтобы мошенник взломал ваш аккаунт. То есть он не полезет в аккаунт двухфакторка, ему гораздо проще будет действительно взломать аккаунт без нее. Многие ставят пароли одни и те же от почты и к бирже, хотя мы мы рассылаем постоянно письма о том, что ребята, пожалуйста, обратите внимание, там 10 пунктов, и тем не менее, с завидной регулярностью это все происходит. Это я немножко отвлеклась, но это вот первое, на что стоит обратить, это безопасность. Второй момент, это, конечно, легитимность и регистрация. Мы зарегистрированы в Британии, вот. у нас там есть ряд дочерних и материнских компаний, материнская одна, вот. но тем не менее мы зарегистрированы в Британии. Нужно смотреть на регистрацию и на то, насколько ну, страна регистрации лояльна к криптовалютам, ну или хотя бы даже не то, что лояльна, должно быть какое-то законодательство по отношению к криптовалютам. Uh, ну, и, соответственно, с этим связаны пункты юридические обоснования. Наличие лицензии, IML, то есть это политика отмывания денег. Вы знаете, там по январской директиве скоро это вообще все очень ужесточится. KYC uh, Know Your Customer, то есть это политика проверки и верификации на бирже. Uh, ну, и, наконец, наверное, последний, один из тоже важных пунктов, все-таки команда, Насколько команда проекта публична, насколько основатели или генеральный директор появляется в новостях, выступает на конференциях, коллеги проводят метапы, стримы и так далее. Все-таки публичная личность, она все-таки вызывает больше доверия, чем скрытая команда. Вот. И мы, наверное, в том числе… Мы существуем с 2013 года, мы тоже вот постоянно говорим о том, что мы открыты, к нам можно прийти в офис, у нас несколько офисов в Москве, в Киеве, в Лондоне, вот мы открыли офис в Стамбуле, вот, и к нам можно всегда прийти, выпить чаю, и, в общем, и, собственно, поговорить о бирже, о трейдинге и многом другом. Вот. наверное, такие Блин. основные моменты. А если вот конкретно... Задать вопрос по бирже Эксмо, да, сейчас, ну, я не знаю, опять-таки, популярным направлением, да, стало, стал выпуск своего собственного коина на бирже. Ну, так поступила биржа Binance, так поступила биржа Хобби, там еще ряд определенных. Сейчас эти токены раздают. Будет ли у Эксмо какой-то, может быть, в планах? Есть ли выпуск своего собственного токена? Вообще обсуждался такой вариант? Смотрите, вы, наверное, не знаете о том, что мы два года назад хотели проводить ICO. На пике, собственно, ICO. Мы, у нас был кап 13 миллион, 300 миллионов, прошу прощения, долларов. И, mm -hmm. в принципе, мы уже были готовы к тому, чтобы его провести, но потом мы осознали, что, в принципе, средств наших собственных хватает, обороты компании прибыли, инвестиций хватает для того, чтобы обеспечить, в принципе, все продукты, на которые, потому что мы, в общем-то, хотели обеспечить продукты компании, техническое развитие продуктов. а Просто собрать денег с инвесторов путем ICO достаточно не то что достаточно совершенно нерегулируемой истории, которая, в принципе, может стать там, незаконной или а, попасть под какие-то жесткие рамки, и мы не можем так сильно рисковать деньгами наших инвесторов, наших трейдеров, а, да и, собственно, собственной репутации. Поэтому мы вот отказались от проведения ICO и выпуска coin. А, но сейчас в связи с тем, что мы начали проводить, а, вот у нас будет первый тестовый, тестовое первичное биржевое, размещение токена Paytomat на платформе, собственно, вот новый хайп, вы, наверное, слышали про Binance Lunchpad. мы как раз примерно в это же время тоже решили заняться проведением, потому что это интересный формат. Возможно, мы сейчас, честно скажу, обсуждаем именно создание собственного токена для возможности там покупки токенов сторонних на нашей бирже. Но пока это очень в зачаточном состоянии, очень. Хорошо, благодарю за ответ. Мария, давайте теперь вопрос поделим на две части, потому что он большой. То есть вот наши слушатели да и наши зрители чаще всего интересуются, ну, наверное, двумя направлениями. То есть можно стать инвестором в криптовалюте, а можно все-таки прийти и стать трейдером. Вот первый вопрос все-таки для тех людей, которые хотят этому научиться. Возможно ли просто прийти и стать трейдером? допустим, на ту же биржу. Насколько это сложно вообще? Я бы, на самом деле, как-то вот, не стала бы так сильно разделять инвестор и трейдер. Но инвестор, возможно, это трейдер в какой-то момент может стать просто инвестором в условиях падающего рынка или стагнации. Ну, падающего, наверное, нет, просто стагнации, флета. И инвестор может стать трейдером, когда он будет видеть, что рынок растет, и, соответственно, он будет понимать, что и там, или наоборот, падает. И он будет понимать, что ему выгодно что-то продать, чтобы снова что-то купить. Вот, поэтому, на самом деле, заходить на рынок никогда не поздно, потому что мы всегда вот вспоминаем истории, когда биткоин был по 4, потом он стал по 18, у меня было некое, некое сообщество таких сожалеющих людей, которые говорили, господи, почему я не купил биткоин по 4? Я им сейчас говорю, ребят, вот-вот тот самый момент, когда можно, когда можно прикупить и ждать. Вот, стать с нуля, конечно, я не буду говорить за все площадки, поскольку я, наверное, не на многих зарегистрирована и там регулярно получаю какие-то рассылки. У нас есть, собственно, какие-то обучающие видео, у нас есть там спец проекты с школами, с трейдингами, как раз вот на уровень, наверное, новичка они, в принципе, идеальны, потому что как только ты начинаешь в это погружаться, ты понимаешь, что даже сигналы а, чатов, телеграмм и так далее, это все не очень рабочая история, потому что тебе нужно действительно в этом досконально и очень хорошо разбираться. Но вот на, на первой истории что-то купить что-то продать понять что такое там как как что такое свечи как там простые какие-то трейдинговые стратегии там на падающем рынке там, как работать с той же маржинальной торговлей как там работать на восходящем рынке там, основные там отличия работы при бычьем тренде, при медвежьем, это, в принципе, у нас все есть. вот Поэтому я бы, наверное, не стала разделять, но замечу, что, конечно, стратегия трейдинга или инвестирования сегодня, она гораздо более, ну, наверное, легкая и правильная для входа на рынок, чем тот же майнинг, потому что нас продолжают спрашивать про майнинг, про облачный майнинг. Конечно, если вы уже не в этом рынке, то заходить туда смысла однозначно не имеет. Сейчас речь идет именно о майнинге. То есть вы считаете, что в майнинг заходить уже поздно? Заходить, нет, заходить однозначно поздно, если вы просто оборудование не окупит себя как минимум. То есть если вы уже не зашли и не окупили оборудование, да, на тот момент, когда это было очень прибыльно, то это очень сложно. Наши коллеги, вот, собственно, ну, считали, потому что часто к нам приходят за советами и за консалтингом. Вот, и, конечно, это не это не так выгодно, как было раньше. Mm -hmm. А все-таки, вот возвращаясь к вопросу, да, я именно поэтому и спросил, хотел, вернее, разделить вопросы да, mm -hmm. про и про инвестиции. Дело в том, что когда приходит трейдер, да, то есть чаще всего получается, что человек пришел с тысячей долларов с расчетом на то, что он хочет заработать 10 тысяч долларов. У него не хватает терпения, у него не хватает нервов, у него не хватает времени. А вот инвестор, он наоборот сталкивается с той проблемой, что он принес 10 тысяч долларов, да, то есть а тут рынок упал, да, то есть из 10 тысяч долларов вы превратились в тысячу. И вот, скажем, какие советы вы можете дать и тем, и другим? То есть вот... Ну, Вопрос, да. Ну, смотрите, это высоковолатильный рынок и очень высокорискованный. Если вы инвестор, вы должны быть готовы к тому, чтобы потерять эти деньги так или иначе, потому что либо вовремя их, собственно, вернуть обратно, будь то там в битки, в фиат или там, если вы входите в какие-то проекты. Но первое и главное, на самом деле, это если вы инвестируете на криптовалютном рынке, всегда должен быть продукт. Если к вам пришли с какой-то идеей и там говорят о том, что это очень классно, как, какой бы привлекательной эта идея ни казалась, и Человек действительно в нее может верить очень хорошо и очень верить в то, что он создаст этот продукт. Это совершенно не означает, что реально продукт будет хороший и что он получится. Вот, поэтому однозначно стоит отдавать предпочтение проектам с уже существующим продуктом. А, вот, это, наверное, первое. Ну и, в принципе, наверное, портфель должен быть разнообразный, потому что а, доверять там, на текущий момент а, каким. Ну, Вливать все свои активы в какой-то один продукт, это как минимум, ну наверное, неправильно. Риски нужно хеджировать, вот. но в целом в условиях высоковолатильного рынка я бы не сказала, что там, стратегия одного только инвестирования, она правильная, потому что мне кажется, здесь нужно следить, держать руку на пульсе и внимательно смотреть за движениями рынка. То есть я бы не сказала. Это что касается инвесторов. Что касается трейдеров, здесь, мне кажется, все проще, и я тоже замечу, что падающий рынок – это, наверное, не проблема и не трагедия, потому что есть там определенные стратегии торговли на падающем рынке. Я такой весьма начинающий трейдер тоже, где там полтора года, да, где-то, где я всего, ну, этим занимаюсь, но, тем не менее, там, та же самая маржиналка, да, или там какие-то другие стратегии, я думаю, что они вполне себе, и то, что мы, на самом деле, видим на бирже, вот очень маленький, ну, важный момент, маленький, но очень важный, что обратите внимание на объемы бирж, когда рынок падает или когда рынок растет, объемы всегда растут. Когда рынок стагнирует, когда он во флете, мы там теряем да, свои комиссии, соответственно, не буду врать. Но и, собственно, трейдеры не торгуют. Но на падающем рынке объемы иногда бывают... Поэтому я думаю, что здесь как бы проблема рынка, ее как таковой нет. Заходить можно а, с минимальным количеством а, денег, там, не знаю, минимальное, но нужно смотреть, например, там, если Ripple против биткоина, ты торгуешь, там буквально нужно меньше 10 долларов а, на, собственно, на, ну, на то, чтобы начать трейдить. Ну, прибыль, конечно, будет маленькая, но не нужно 10 тысяч долларов для того, чтобы начинать трейдить. Поэтому такая ситуация. Мария, а как вы относитесь к роботам? Вот, начиная с прошлого года огромное количество криптороботов, которые, ну, то есть с и рядом, да, то есть в таргетинговой рекламе встречается. Вот, вот скачай вот этого робота, там получай тридцать-сорок процентов доходности. Скачай вот этого, плати там еще меньше активности, заработай свои миллионы. А, как как вы к этому относитесь? У нас на бирже нет ни нашего лицензированного робота, и мы всегда предупреждаем пользователей, чтобы они не скачивали никакие сторонние приложения, которые могут забрать информацию о них, забрать их плагин, пароль. И вообще, собственно, мы не рекомендуем и не советуем никому ими пользоваться. Мы как бы тоже в этой ситуации, поскольку у нас нет собственного робота, мы вот придерживаемся такой истории, как секьюрность. Uh -huh. uh, наверное, uh, если вы, ну, мы, кстати, недавно даже писали статью на медиуме о роботах, если вы уверены, если вы разработали его сами и uh, торгуете с ним, то есть вы понимаете там, и поделились с друзьями, наверное, да, наверное, это хорошая история, потому что действительно ну, она, он работает по определенной стратегии. Uh, но все-таки мы бы пред предлагали полагаться, наверное, там, не полагаться Может быть, опасно. Угу. Мария, такая же ситуация обстоит на Форексе, потому что на Форексе тоже появляются свои роботы с доходностью еще больше, еще круче. А, а вот все-таки где, ну, не сказать проще заработать, ведь у Форекса свои правила, этот рынок гораздо более старше, гораздо более, не знаю, масштабнее, да, наверное, чем криптовалютный, да, потому что там же объемы другие. Вот э, на ваш, опять-таки, взгляд, э, принципиальные, ну, хотя бы несколько отличий все-таки валютного рынка, да, и крипторынка? Ну, ключевая, это, конечно, вы уже назвали волатильность, высокая волатильность рынка. А, с чем она в том числе связана? С тем, что, вот если говорить там даже о долгосрочной перспективе, почему так сложно прогнозировать на нашем рынке что-то? Потому что зачастую мы имеем дело с проектами, которые только начинают зарождаться. То есть это проект, который сейчас, слава богу, они хотя бы имеют MVP, какой-то минимальный продукт. Два года назад это хорошо, если они имеют white paper. И мы занимаемся гаданием на, не знаю, на, на картах, что, значит, будет с этим продуктом, каким он будет через год, что будет с командой, не решит ли там главный драйвер команды уйти в другой проект, когда команда, когда продукт находится только сейчас в разработке. То есть, в принципе, это, наверное, один из ключевых моментов, потому что там рынок имеет... Дело с готовым продуктом, с готовыми компаниями. У нас это все очень зыбко. Второе, это, конечно, децентрализация и сама идея в отсутствии посредников. Потому что, будучи даже централизованной биржей, мы, мы считаем, что да, это здорово, потому что у нас есть вся инфраструктура, у нас есть там API, у нас есть Fiat, помимо крипты. Но мы понимаем, что сама идея децентрализации, она классная, особенно если мы говорим о хранении средств пользователей, когда биржа не имеет доступа к средствам пользователей, там и хакеры в том числе не имеют доступа uh, к средствам пользователя. Наверное, вот, ну, третий ключевой момент это децентрализация, что, в общем, отличает от рынка Форекса. Но, наверное, все-таки ключевой момент – это вот сам продукт. Именно поэтому очень тяжело сделать какие-то долгосрочные прогнозы. Именно поэтому Форекс вот в долгосрочной перспективе он гораздо более там, понятный, прогнозируемый и так далее. Поэтому вообще, когда я вижу какие-то графики, сравнения там, нашего традиционного финансового рынка и криптовалютного, и очень много про это статей, когда вот очень похожи, все ситуация похожа, и все там ждут ли либо роста, либо падения, и когда это все не оправдывается, ну, глупо сравнивать, потому что традиционный финансовый рынок, он формировался там не один год и не одно десятилетие, а мы находимся вот в самом-самом-самом дочатке, поэтому, мне кажется, это совсем-совсем разные истории. Все-таки такой провокационный вопрос, а где тогда заработать больше, на Форексе или на криптовалютном рынке? Я не торгую на Форексе, на самом деле, Понимаете, у нас, например, в Эксмо мы очень искренне верим в то, что рынок сейчас находится на стадии формирования. И если зайти туда сейчас, можно получить отличный профит в долгосрочной перспективе. Потому что, конечно, если вы хотите заработать действительно в какой-то очень короткий срок, то идти в криптовалютный рынок, наверное, смысл не имеет. Но если у вас есть хотя бы полгода-год, а то и там, пять лет, да, то в этой перспективе мы видим серьезный рост и хорошее движение приятное. Вот Спасибо. Спасибо. Мария, давайте немножко все-таки еще поговорим об ICO, потому что 17-18 годы, опять-таки, они показали, да, что этот рынок очень рисковый, да, то есть, что вкладывать деньги вот в стартапы на крипте очень рискованно. Да. В Китае там даже запрещали это, потом опять-таки разрешили. Что сегодня происходит с этим рынком? То есть, если достойное всего, какой в среднем процент остался из ну, скажем, куда бы вы могли рекомендовать да, инвестировать? То есть, может, 10% процентов от рынка. Да? На ваш взгляд, вот, что с этой индустрией сейчас происходит? Что касается ICO, как я уже сказала, это на самом деле очень классная тема и очень большая. ICO до сих пор не имеет никакого легального права применения, кроме там некоторых стран, где там, типа Мальты, где это все оформили в какой-то вид. Тем не менее, даже на Мальте инвестор не защищен как таковой. Инвестировать с точки зрения там, сколько бы там, не знаю, даже совсем малую долю, будучи незащищенным, мне бы не хотелось. Хотя я лично, например, принимала участие в некоторых там интересных проектах и, правда, очень удачно. Что касается новой истории, нам вот очень нравится, собственно, история с Initial Exchange Offering – это первичное размещение токенов на бирже. Объясню почему. При этом, в принципе, Первое, что ты не знаешь, насколько хорош продукт, потому что ты а, знаешь о продукте только то, что тебе говорит, собственно, сам, с, сама команда. Но было бы глупо, да, самой команде говорить о том, что, ну, возможно, мы не справимся, да, они говорят о том, что, конечно, все будет классно, инвестируйте, давайте сюда свои деньги, это первое. Второе, даже если продукт будет сейчас хорошим, а, им нужно залезть на бирже. А, может пройти какое-то время, что-то может произойти, в общем, здесь еще один такой крупный риск, посмотрите на огромное количество проектов, которые до сих пор нигде не листятся, хотя они были очень успешны, или там цена их токена упала там стремительно вниз, просто потому что они решили собрать там, не 10 миллионов, наверное, которые они могли собрать, а они решили собрать 100 миллионов, и они собрали их, и в общем, решили, что им этого достаточно, и больше, в принципе, можно ничего не делать, и они вот как-то так постепенно ушли с какой-то точки качества. В чем принципиальное отличие, собственно, первичного размещения токенов на бирже? Биржа выступает посредником. Первое, что делает биржа, проводит хороший дьюдиу, то есть аудиторскую проверку. Что мы делаем? Вот, например, как мы поступаем на экс. Мы даже сняли видео в этот раз, чтобы вот прям максимально погрузиться в эту историю, погрузить наших клиентов. Мы встречаемся с командой обязательно. Вот к нам, например, недавно прилетали даже из Бразилии ребята, потому что мы, ну, да, мы, нам нужно посмотреть в глаза, мы yeah. из этой вот старой лиги старой лиги, где недостаточно скайпа, недостаточно зума, нужно посмотреть глаза человеку, посмотреть на его энергетику, потому что опять-таки подчеркну, репутация биржи. Мы за нее очень ратуем, мы очень переживаем, и вот нам, нам хочет. Это первое. Второе, это, конечно, собственно, продукт. Наличие продукта, как я уже говорила, готового, который можно попробовать, который можно там, куда можно зайти, там, хотя бы там, на какой-то стадии определенной. Естественно, родмеп развития. А третье – это, собственно, вот ценность для рынка. Как я уже говорила, смешно звучит, но вот это у нас такие все восторженные криптоэнтузиасты, крипто которые верят в развитие рынка. И наши основатели, собственно, когда в 2013 году основывали биржу, они выбирали между различными нишами, и для них было важно, что они увидели в этом то, что меняет мир, то, что меняет традиционную финансовую систему и делает ее менее несовершенной. Собственно, это третий момент. Ну и, конечно, четвертый момент, насколько команда готова в том числе с нами вдвоем участвовать и в маркетинге, и в пиаре для того, чтобы, ну, нам это, конечно, интересно, чтобы к нам приходили клиенты, насколько у них серьезная комьюнити, насколько комьюнити их любит и поддерживает, из каких стран это комьюнити. То есть это тоже для нас очень принципиально и важно. И вот, представляете, да, все эти проверки мы обычно проводим перед тем, как залистить монету на биржу. А тут это все происходит до, как бы, до размещения токенов. То есть мы вот это вот все очень подробно изучаем юридические документы, естественно. Наш юридический департамент проверяет все там на соответствие, насколько это правильно. Проверяет бенефициаров, конечно, паспорта. То есть вот это вот все происходит до. То есть мы уже видим, насколько инвестор будущий, он уже находится более или менее в безопасности, так или иначе. Второе, mm -hmm. это, конечно установление совместное с монетой цены или там хардкапа или софткапа, потому что монеты зачастую очень необъективно, будем честны, как и все люди, которые горят, оценивают свои возможности и ну, реальность, поэтому мы здесь как бы помогаем и поддерживаем. И третий, конечно, момент, собственно, это, наверное, удобство, потому что у нас на бирже есть фиат, например, Uh, и не нужно совершать кучу дополнительных целодвижений, я там завожу рубль с карточки а, на свой кошелек Exmo, в свой аккаунт Exmo, тут же меняю его на битки или там на эфир, или в зависимости от того, в какой, в какой монете происходит а, покупка токена, и все, и в общем здесь как бы все очень просто, то есть тебе не нужно там где-то дополнительно что-то покупать, куда-то переводить, на какой-то контракт, и у тебя токены сразу оказываются в твоем кошельке, и с определенного момента биржа объявляет о том, что там токены разлочены, ну, по крайней мере, мы работаем по такой схеме, ты сразу можешь ими торговать. То есть у тебя все происходит в едином интерфейсе, тебе не нужно куда-то, откуда-то их переводить, переживать, что они где-то там на какой-то площадке, которая может снова соскамиться. И, в общем, здесь этот формат очень интересен. Ну, вот, наверное, второй интересный формат – это все-таки СТО, но здесь, конечно, мы ждем законодательства, поскольку СТО в моей голове это все-таки э, как IPO, только гораздо проще. То есть оно будет полностью зарегулировано, это будет снять акции, но как бы гораздо более простым путем можно будет это все провести. Вот. Мария, спасибо за такой просто полноценный ответ. Это была, знаете, такая хорошая пиар-акция про э, биржи. Прям вот сразу захотелось зарегистрироваться, закрыть везде там аккаунты, потому что тут безопасно, потому что тут классно, потому что здесь проходят проверки, можно загонять все в рублях и классно. Спасибо большое. И напоследок просто хочется, знаете, какой вопрос задать. вот Все-таки стоит ли сейчас Начинающим инвесторам, да, то есть тем, кто хочет разобраться в этой теме, интересоваться этим рынком. Можно еще запрыгнуть вот в вагон этого уходящего поезда и какие ожидания э, человек может получить, заинтересовавшись этой э, вообще сферой? Ну, вот, как я и говорю, в 2014 году, там, в 2015 все прочитали: как же, почему же я не купил тогда, в 2014. Вот, сейчас самое время, ребят, на самом деле, стать тем человеком, который купит по правильной цене, вот, и потом продаст по более правильной цене. Но ожидание, прежде всего, мне кажется, это очень интересно. Это то, что меняет мир то, что меняет традиционные финансы, то, что, мне кажется, вот если посмотреть на эту структуру, на эту схему там как-то сверху и увидеть, насколько сама идея привлекательна в отсутствии посредника, в отсутствии возможностей, ну и ключевой момент, наверное, все-таки проекты, которые делаются на, на различных блокчейнах, насколько они классные и мне кажется мы никогда не могли представить что такое в принципе возможно поэтому мне кажется это очень интересная сфера для именно инвестиций поэтому мне кажется вперед то что то самое время Мария я вас благодарю за то что вы уделили я знаю что насколько вы занятой человек да и даже как нам сложно было договориться об этой встрече да. да. спасибо Спасибо большое, что позвали. Спасибо, Спасибо да, вам большое за эти 30 минут. Друзья, если у вас сейчас есть какие-то вопросы, вы можете задать их Марии Станкевич прямо сейчас в прямом эфире. Если у вас вопросы будут потом, пожалуйста, вот здесь в комментариях их можно оставить. И, конечно же, нашему спикеру можно поставить Нет, лайк за да. это видео. Потому что, я думаю, и Марии это будет приятно, и нашему каналу. Спасибо большое. Да, uh, у нас uh, сейчас более 80 зрителей в прямом эфире, то есть uh, если у кого-то сейчас есть какие-то вопросы, но ну, опять-таки все, все желают нам доброго вечера, еще раз благодаря вас за то, что вы uh, посетили наше мероприятие. Мария, ну давайте тогда, наверное, потихонечку заканчивать его, еще раз выражаю вам огромную благодарность. Uh, друзья, ну а с вами мы увидимся уже буквально через 25 минут на нашем понедельничном лайфе. Спасибо еще раз большое. Да, Всего самого да, доброго. До свидания. До свидания.